Итак, итак, всем привет, с вами Санавиас, Скайна Накид, и сегодня мы появились, ну, приходим, какую уже пятую часть, побега из тюрьмы. Ух ты, паркур. Поход, дело, здесь я опять буду с кеймодом. Проходи, что такое? О, вот, да. десант, черт возьми. Стой, ты что, нет самом деле, я не хотел этого делать. Ну, ребят, мне придется. Я, я, я уже обращался так сказать. Мы десантировались, так сказать. Ну все, мы десантировались. Это был десант. Это был десант, которого вы, кстати, почему не заметили. А, это была иллюзия, часов. Это была иллюзия. Ты тоже, тоже иллюзия? Одна только иллюзия. Сейчас не помню. не будет вот тогда не будет иллюзии. Ты куда? Ты вообще что ли? Иди вот, давай, давай, все пошел, все вот. Ну ты это что? Ты, ты что? Ты что здесь? Десант, ёпта. А ты что, десант? Нет, без десанта не десант, десант. Вон пошел, пошел аскотина вон. А нин я жив останусь здесь. Он там походил на моими этими. Что будем приглядывать? Спасибо, что в конце мы будем туда Так. Нет. Теперь, если прошлом нам надо зайти в эту <свист> Да, привет, Я уже я по-моему ласка тени ну. это походу дело. я понял а я понял что это такое короче зомбаки захватили типа все ага так он вот здесь что-то есть Ну как всегда, как всегда, как спизать тут? Вот это успел забежать, да? А они нет да, вот так раз. А, я должен был здесь забраться. Ну, блин. Это было бы легко. Суван. Я вообще еще гольму построю и будете вы тут. Не мне это не нравится. Я голема <смех> Я буду строить голема. Я не Итак, друзья, я продолжаю. Лично <смех> будет эпи, да? Да не хочу я эти отравленные курицы пошлю нафиг. Я без отравленных куриц посижу не так будет хорошо без них я так считаю все мертвую кусты здесь да кстати так легче мы посмотрим все далее что здесь кстати, внизу мы все надо. Ну вот, то есть, наверху. И... Баба есть. это эпик. это эпик. Давайте отправляемся. Так, пилоты, пилоты, пилоты. Срочно вызываю пилотов. Вы что здесь творите? Так, я нашел что-то. Теперь возвращаемся вниз. Я знаю, там что что-то было. Псс. Я уже. Изучу эту карту полный, ну, знаю, все секрет. Где есть фигнюшка Там есть и. Опять мусорка. Не простите, у меня ничего нет, мусорного. Где они есть косточки? Тебя наставим косточки чем? Чем мы к ним придрались? Сейчас поход делаем мы это. выдавая делать? Какую я вправо поэтому попал. ВДВ черт возьми. Фу. Э. Так спасибо. За ВД... Вышел. Фу. Так простите, я без этого пойду. Я пойду без этого. А это типа мы еще будем продолжать. Да? Все, мы выбрались. Ага, все, профессор так, да. Мы выбрались, а если бы мы сюда упали, что было бы... Вау, вау, вау, здесь был бы Эпик. Какой нафиг Эпик? Мы бы подохли при первой же возможности. Ну что я думаю, пора выходить отсюда, и идти на волю. Какая-то буровая остановка. Все, я ехал. Я говорю, мне всегда везёт, поэтому мы и повернули. Вот в такую нормальную клинку. Опа, мы а что здесь? Понятно, что здесь тогда. У них тут это масса. Нашлемся, получается, да? Ну ладно, всем пока. Спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Скоро я сниму новые выживания на вот такой вот пригружки. Хотя, погодите, это, по-моему, еще и все все-таки все. Не, не, это не все, простите. Фу, нет, нет, я слышал бог. Да. Ну ладно, всем пока, спасибо за просмотр, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.